В чем заключается принцип самоопределения? Как тебе совесть велит и знания, так и делать. Каким хочешь, таким рисуй. Специально приходили в банк и писали с блестками. Банк сказал, заполняйте синие либо черной ручкой. Мы взяли ему там и перламутровый, и красный, и фиолетовый, и зелёный, и синий. С перламутром, и без блестками, и без, по-всякому, заполнили и отдали обратно. И они приняли. Я рад, что ты хочешь. Дальше что? Думать и хотеть – это одно, а делать – другое. Согласен? Ты сам себя слышишь? Ты Услышь сам себя сначала, а потом другим звонишь. Принцип самоопределения заключается в том, что ты сам определяешь, что для тебя хорошо, а что плохо. Они нажали тревожную кнопку, приехала Росгвардия. Конечно, за завтрак к тебе могут постучаться эти космонавты в дом. Ты хоть раз общался с космонавтами? У тебя никогда не получится пообщаться с космонавтами. Вот они не только в дверь постучат, постучат, но и дальше постучат. Дальше меня увидели, э, мне постучали. Слушай, ты не один такой. 99% так узнают. За это время исполнительное производство возбудится, и космонавты будут у двери стоять. Че ты добился? Ты чё думаешь, написал и все, и забыл что ли? Че не контролируешь-то бумагу свою? А что ты их боишься, что ли? Молодец, я тебя поздравляю, ты поверил третьим лицам. Алло, Антон, здравия, Алексей. Привет. Э, мы с тобой уже как-то разговаривали. Uh -huh. По телефону, может, месяц два назад. Я тебя долго не отвлеку. Слушай. У меня вот вопрос такой по поводу, значит, э, того, когда вот, э, пишешь, допустим, волеизъявление или заявление. Ну, заявление, а вообще там. Любые вещи, когда пишешь, себя каким цветом писать? Потому что тут все уже начали, кто в лес, кто под Каким хочешь, таким рисуй. Принципы самоопределения. Да. Знаешь, в чем заключается? Ой. Ну, самоопределение. Как само. Я так понимаю, что, допустим, ты уже вот написал само, самоопределение и взял свою волю. Там, Нет, туды, подожди, всякие, там, подожди, подожди, подожди. В чем заключается принцип самоопределения? Ну вот с этим. В том, что ты сам определяешь. Сразу, в, том в том, что ты сам определяешь, а, ну... каким цветом писать. А ты мне звонишь ага. и спрашиваешь, каким мне цветом писать. Это разве принцип самоопределения? Это принцип ну... Антона определения. Согласен? Ясно. Ну, ну смотри, короче, получается, кто-то кричит, надо себя писать зеленым, кто-то там, то фиолетовый, то красный. Ну, синий, черный, понятно. Синий черный. Ориентируйся, красный, ориентируйся на свои знания и на свои внутренние ощущения. Как тебе совесть велит и знания, так и делай. Я, то есть э -э, могу писать зеленым, могу писать красным, как хочу. У тебя что, кто-то ограничивает что? Да нет, никто не ограничивает, просто тут уже как бы тоже ролики смотрю всякие разные. Да И хоть, с... да да хоть... серо боро малиновым хоть с блестками, хоть, хоть это Хоть как Нет, ну С блестками это уже, это уже слишком. Почему? Это не моя тема. Почему, почему слишком? Мы, мы писали. Мы писали с блестками. Специально приходили в банк и писали с блестками. Ничего себе. Да? Это сильно. Да, вот по поводу банка. Смотри, вот такой момент. Значит, мне банк прислал официальный ответ. Ну, я там настоял, чтобы они его зарезировали, печать поставили, значит, прописала э, мадам свою должность и полностью фамилию, и имущества, согласно 19 статье. И, значит, ответ такой, что банк мне выдал кредит в валюте 810 рублей. Прям черным по белому написано. Вот на этой почве я хочу на них наехать, короче, закрыть счет и так далее. Чтобы, чтобы не платить дальше. Как ты на это смотришь? Ты говоришь, я хочу наехать, и при этом говоришь, а как ты на это смотришь? Ну, Я, я хочу услышать твое мнение, я, хочу, я хочу наехать, но я твое мнение хочу услышать. Ну, я вот тебе и говорю свое мнение, я рад, что ты хочешь. Дальше что? Ну, я так думаю, надо их это, обломать, чтобы не платить им ничего. Ну, думать и хотеть – это одно, а делать другое, согласен? Да, ну да, согласен. Ты хочешь, чтобы я одобрил будущее действие или что? Да нет, ну вообще как-то одобряешь такие вещи? Одобряю, да? Нет, я звоню не за одобрением, но у меня вопрос, ты одобряешь такие действия или нет? Ты сам себя слышишь? Слышу, да. Ну вот, услышь сам себя сначала, а потом другим звони. Ясный, красный. В общем, там у меня вопросов в банке много. Там очень много у них нарушений. Вот я им уже выкатывал бумаг очень там, ну, всякие разные. Они мне не предоставили, не предоставили информацию. Я заказывал, значит, мемориальный ордер, там, кассовый ордер. В общем, всю информацию, касающуюся, значит, э, моих данных, на которые я оформил кредит. Подожди. Это. Это все я слышал миллион раз. В чем вопрос? Да, вот, хочу, чтобы... За бабах этим бумагу, чтобы они от меня отстали. Вот такой момент хочу сделать. Это я слышал. Вопрос в чем? Ну вопрос. Интересно, вот получится у меня это сделать? Я вот так думаю. Получится или нет? А ты хочешь услышать мой ответ? Ну да. мнение не твою. Ну я считаю, что ты узнаешь получится у тебя это или нет, только после того, как ты сходишь и попытаешься это сделать. Да, но они там так мозги пудрят. Я им там месяц пороги отбивал, они там меня, от меня шарахались уже. Я им там все писал рукописным текстом, красной пастой, там, печаток пальцев им ставил, в общем, распоряжение им там давал. А они, короче, никак. Нет, и, ты... Не хотят мне документы предоставлять. Значит, плохо старался. У меня что-то все получается. Да, ну я уже блин, и статьи им приводил, и все. Они там, знаешь, отписки мне пишут. Первые три писали мне вообще там, Алексей Николаевич, Эннн. Вот, да все... Это я все знаю, это я все слышал. Давай по делу, в чем вопрос? Так вот, вопрос. Вообще, э, значит, реально, вот это наказатель, если они мне написали то, что 810-м кодом выдали значит, кредит, а сейчас 643 действует? Я не знаю, я никогда этим не занимался. Ясно. Ну, надо будет как-то позаниматься этим делом. Попробуй. Текст надо составить. Я вот с Андреем перезванивался, который в Перми. Я знаю, ты с ним тоже контакт навел. Вот. И он там тоже идет по банковской теме, то он там немножко по другой, там, по вексельной теме пошел. У меня еще ситуация такая. Я свой кредитный договор куда-то потерял, не могу его найти. Я бы тоже так, как Андрей бы сделал. Вексель бы погасил и им бы отправил. Но у меня моего договора нет. И вот надо как-то с ними бороться теперь другим путем. Ну, тоже мы... Да, слушай, Вот такой вот момент. Вот Андрей попер, короче, по теме Векселя. И оферту им там заряжает, короче, там, что это самое. Что если вдруг они там будут использовать его данные, будут должны кучу бегаликов. Вот по теме векселя я не могу, потому что договор потерян. Если только дать им бумагу, чтобы, допустим, они вернули мне мой кредитный договор, оригинал, ихний, а я их выкуплю, а я его выкуплю по 810-му коду, соответственно, по 643-му коду с конвертацией. Вот такую, если бумагу заредите им. Как думаешь? Не знаю. Пробовать надо. Ясно. Все надо, надо сделать. Это все теория. Пока на практике ничего не получится, ничего и говорить не о чем, да? Ну да. да. Фантазировать Ясно. надоело, понимаешь? Все звонят, говорят, а, а если вот так сделать, а если вот так сделать? А, а, а можно вот так сделать? Да я знаю, что так можно сделать. Я и не такое знаю, что можно сделать. Но почему-то никто ничего не делает. Все звонят друг другу и спрашивают, а что ты думаешь по этому поводу? А что ты думаешь по этому поводу? А девочки... То, что я ничего не делаю, то, что я ничего не делаю, это как бы я пытаюсь что-то сделать, у меня уже куча бумаг, там полдипломата, бумаг всяких разных с этими банками, со всеми делами. И, а, еще такой момент. Я запрос послал значит, в налоговую по почте, и мне пришел ответ: что кредитного счета у меня нет. А кредитный счет начинается на 455, А мне прислали значит, ответ, что у меня счет открыт 408 и 423. И это счет физического лица. Вот такие вот делишки. И что это тебе дало? Ну, вообще, по закону, как бы, банк должен известить налоговую, что отсюда такой-то, такой-то счет, правильно? Налоговую, короче, прислали бумагу, что кредитного счета у меня нет, который на 455 начинается. Ну, вот на этой почве, короче, там много всяких причин, всяких разных нюансов. Я хочу им составить большую-большую бумагу, и что они мне ответят, такая вот кухня. Значит, говоришь, можно разные пасты писать, зеленый, красный, кроме mm -hmm. черный и синий. Я же вот, тебе говорю, мы специально приходили два с половиной года назад в банк, я специально купил разные наборы и разноцветных ручек, и желтых там, и, и всяких там, и фиолетовые, и всякие, и с блестками, и без блесток. И вот этими ручками. С ну, ручками ручки я даже не видел. Есть такие ради, когда пишешь, еще и, и перламутр остается? И а -а -а. думаешь, я что-то слышал из того, что ты сказал? А, извини. Ты, ты во-первых, перебил меня, во-вторых, пытался что-то свое сказать. Ты ни меня не дослушал, ни свое не дал мне это, это, это, услышать, что ты там хотел сказать. Не смысл в таком разговоре? Я понял, извини, немножко бегу вперед. Хотел спросить, то что, разве есть такая ручка, которая пишешь и остается перламутр? Есть. Офигеть. Ты в магазинах давно не был? Да я в магазине то был, но я такие ручки как бы и не спрашивал, и никто не предлагал. Я вот беру там, допустим, фиолетовую ручку, красную ручку. Ну, теперь придется еще и зеленую взять. Такой хочешь, такой рисуй. Мне, мне вообще без разницы. Любой ручкой могу рисовать. Ясно. А то некоторые говорят, что типа вот, значит, цвет имеет значение, типа зеленый пишет живой человек. Значит, так докажут это на практике? Так вот, о том и речь. Я им тоже говорил, что надо все доказывать. Все нужно доказывать. Так же, как и с банками. Пусть докажут, допустим, что они мне дали денег. Нет документа первичной отчетности, что они мне дали денег, я расписался, И билеты Банка нашли не являются Вот этот цвет имеет значение, мне миллион раз говорили. А я на практике доказал, что не имеет значения. Банк сказал, заполняйте синий либо черной ручкой. Мы взяли ему там и перламутровые, и красный, и фиолетовый, и зеленый, и синий. с перламутром, и без, и с блестками, и без, по-всякому заполнили и отдали обратно. И они приняли. Да, понятно, а им деваться некуда, по-любому принимают. Не, ну они, они, они, им было куда деваться, они нажали тревожную кнопку, приехала Росгвардия. Мы Росгвардии все разъяснили, а Росгвардия встала на нашу сторону. И им пришлось принять такой вот анкет. <связь> Нормально, отлично. Ясно, все хорошо, тогда буду писать, как писал. Я все, все писал красной ручкой, красной и фиолетовой. Себя везде прописывал красным. Или вот, или волеизъявление, или вот в банк на бумагу писал, или налоговую. А остальной текст пишут фиолетовым. Еще раз, так, что думаю. Еще раз, послушай внимательно, не перебивай. Принцип самоопределения заключается в том, что ты сам определяешь, что для тебя хорошо, а что плохо. Вот это вот крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха: что такое, Антон, хорошо? А что, а что такое, Антон, плохо? Вот это что такое? Сам решай, что для тебя хорошо, а что, а что плохо. Вот как лежит душа, как хочется рисовать. Я почему зеленый цвет выбрал? Да потому что у меня зеленый цвет был с детства любимый. Я начал везде перерисовать все писать зеленым. А сейчас вот хочу, кровать. не знаю почему, вот хочу и все. Ясно. Все ясно. Ладушки, хорошо, буду закругляться тогда. А если тебе, подожди, а если тебе кто-то говорит, что цвет имеет значение, так пускай докажут это документально. Допустим, мы отправили его полностью красным нарисовано, не сработало. Отправили зеленым, сработало. Или наоборот, или фиолетовым. Одно и то же, туда же, по тем же мотивам, по той же сумме, как, как говорится. Пускай докажут это документально на практике. Вот тогда поверю. Ясно, ясно. Ну вот э, по поводу почты, короче, смотри, вот, значит, немножко еще себя отвлеку. Значит, я на почте оставил заявление, волеизъявление, вернее, их начальнику нарисовал, там, красной пастой написал, э, то, что если ко мне, значит, будут приходить вот эти почтовые уведомления, которые оформлены не по правилам русского литературного языка, капслов там и все такое, я принимаю, значит, все эти бумажки, а отказываюсь. И вот уже, наверное, штук 6, наверное, судебных приходило. Я их просто выкидываю в урну. И все. И, короче, не получаю я эти судебные бумажки. Ну, и зря. Такие вот дела. Зря. Конечно, за завтрак тебе могут постучаться, эти космонавты в дом. Ну, пусть постучатся. Они пусть докажут, как ты говоришь, надо доказать. Пусть докажут, что я получал эту бумагу. Ни росписи, ничего нету. Я ничего не получал. А то, что они кинают в почтовый ящик, это... Ты что, под... а барабан, подожди. подожди, ты что не знаешь, кто такие космонавты? Ну, это эти, как они? Ты хоть раз общался с космонавтами? Ну, это эти, как они? ОМОНовцы или кто там? Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты хоть раз общался с космонавтами? Нет. Кто это? У тебя никогда не получится пообщаться с космонавтами. Ага. А что ты говоришь, что постучаться космонавты тебе в дверь? Да. Я так понял, там, он в шлемах. Так в том-то и дело, что они только постучать могут. У них единственное ну, и... указывание – это постучать. Вот они не только в дверь постучат, постучат но и дальше постучат. Ясно? Ну, то есть, то есть, короче, могут выломать дверь, как ты в роликах там себе рассказывал о своей двери, да? Ты, ну, ты что значит могут? Ты, при, ты что, не видел на фото, что ли, на видео? Я показывал, как они в двери супер-болгарками. Офигеть. Кувалдой и супер-болгаркой. Постучали, двери не стало. Дальше меня увидели, мне постучали. Они не разговаривают, они умеют вот это, Физическая сила действовать. Я понял. Ну, все равно, как бы я бумагу на почте оставил и вот эти уведомления не получаю, потому что оформленные они они при, приходят не мне. Они приходят непонятно кому вообще-то бурецкие говорящие, как ты говоришь. Ну Мы с тобой знаем. А космонавты-то об этом не знают. Ну, космонавты об этом не знают, да, согласен. Надо еще, еще я так думаю, бумагу понаписать, всем понарослать. Вот. И еще такой момент, значит, вот по поводу банка. Значит, в январе месяце я обнаружил, что у меня со счета сняли там что-то около 300 рублей по судебному приказу. Я этот судебный приказ вообще в глаза не видел. Представляешь, какая ерунда. Он еще был оформлен еще в октябре месяце. Вот ну, и ты, Я даже не с ни духом. Слушай, ты не один такой. 99% так узнают. Вот. И я хочу по этому поводу написать казначейство, пусть они проверят, короче, судил этот приказ. Еще такое. Надо текст составит правильно, грамотно. И а причина В чем тут казначейство? Казначейство перешлет в этот э, максимум председателю суда, либо судебный департамент? Ну, пусть там пересылает. Потому да. а как судебный да. приказ и все это решение, это же Мексик. Стой. стой. Пока, не будут, пока ты напишешь, пока не будут рассматривать, пока будут пересылать, пока тебе придет отписка, пройдет два месяца как минимум. За это время исполнительное производство возбудится, и космонавты будут у двери стоять. Что ты добился? Ясно. Ну, я в я суд, суд уже отправлял бумагу, короче, этому, как его, ну, судье, который на этом участке закреплен. Только, правда, одному отправил, а он, видать, в отпуске был. Судебный приказ подписал другой, но это я уже позже выяснил, после того же бумаги отправил в суд. Что там написал возражение, чтобы, значит, отменили судебный приказ, там, ну и все такое прочее. Вот. Ну, пока, пока тишина. Что значит, тишина? В течение 10 дней отменяется. Ой, или 5, по-моему, 5 дней. Ну, я в банк звонил, ничего подобного. А при чем тут банк? Ты что, отмену приказа в банк, что ли, писал? Ну, чтобы карту разблокировали. Они же заблокировали все. Они ничего не сделают, пока судебный приказ есть. Пока исполнительное производство есть. Mm -hmm понятно что пока так вот я вот суд, в суд и писал этому физическому лицу в черной мантии чтобы он там отменил судебный приказ но пока ничего никаких движений не знаю может еще раз написать В смысле еще раз ты ты чё думаешь написал и все и забыл что ли что не контролируешь то бумагу свою позвонить им нужно узнать чтобы позвонить ознакомиться с материалами дела кто вы не ну, кто? Это туда, к ним надо идти если ознакомиться это к ним туда идти надо ну да а что, ты их боишься, что ли? Нет, не боюсь. Чего их боятся? Они же такие же люди. Просто беспредельщики. Только в скафандрах. В скафандрах, точно. Это точно. Так, Ладушки, буду подумать. Сейчас у вас оставлю текст и отправлю кое-куда. А потом еще сгоняю за в суд. Тебе, давай, надо было, подожди, тебе надо было первое сделать, что ознакомиться с материалами дела, написать волеизвеление на ознакомление с материалами дела. Ознакомиться с материалами дела. Тогда ты узнал точную фамилию, кто вынес данный судебный приказ, номер судебного приказа, определение бы увидел. И вот только потом, в течение 10 дней, бы написал волеизвеление на отмену приказа. А если там еще исполнительное производство было, то и судебным приставом потом э, вот это постановление об отмене судебного приказа отправить. И потом сделать поворот из исполнительного производства. А ты что-то э, все в мусорку и в мусорку. и свои уроки в мусорку выкинул. Ясный. Ясный красный. Ну, э, судей, нет, а судью я узнал фамилию. От банка. Банк мне прислал какую-то бумагу, там типа вот оплатить там то-то то-то, и вот там как раз была фамилия другая, не та, к которому я отправлял э, возражение. Молодец, я тебя поздравляю. ты поверил третьим лицам? А если ну, поверил в бан, в банку, да? Такая. Причем тут банк? В банке могли элементарно ошибиться где там какая-нибудь секретарша, и все. А ты сроки пропустил? Ясно. Да, сроки пропустил я уже давно, но судебный приказ 20 октября еще был вынесен, а я узнал об этом только в январе, так что тут уже похеру, пропустил сроки или нет. Нет, не похеру. Пускай докажут, что ты пропустил. Пиши более на за ознакомление с материалами дела, это будет доказательством, что ты впервые ознакомился с данным э, приказом, вот именно тогда, когда ознакомился с материалами дела. Ага. Все, я понял. Хорошо, ладушки, буду работать в этом направлении. Подожди, да. я... Все, не... могу разместить наш разговор для всех? Да, не вопрос размещай, конечно. Добро, благодарствую. Все, ладушки, давай, счастливо. Да. Благодарствую.